Uh, ребят, всем привет! Я бы хотела посоветовать канал моего друга, uh, Называется 5-хойнс. Вроде как... Да, это там мой друг. А я сейчас перехожу к YouTube. что чуть заболел, поэтому, а если я буду в ролике как-нибудь кашлять, или вот так заболевать, то это все. Смените на то, что я заболел, потому что я заболел. А, сейчас ввожу сюда. Вот я буду вот таким вот, маленьким, вот, пять, а -а -а. вот, пять пальцев, набираем, вниз, вниз, вниз. Или нет? Сейчас Понял. А -а -а. И если вы будете видеть что у меня там где-то на заднем фоне дети а -а гуляют У меня там дети, мелкие причём. Ну, вот так вот все сложилось. Короче, я вам сейчас покажу, как я найду. Сейчас. мой друг. Его зовут Матвей. Меня зовут Вова. Короче, я на него подписываюсь. Потому что это мой друг. Ставлю колокол. вот смотрите чисто вот на булочке в видеореку. Я не знаю, это меня вообще сильно разрушило. И обращение к тебе, Матвей. Если ты меня смотришь сейчас, то тогда, пожалуйста, выпусти несколько новых роликов. Не те, которые были вот месяц назад, а те, которые могут Выпустите новые ролики, обращение именно к тебе, Матвей. Ну что ты на меня подписался? Это я знаю, потому что сейчас смотри. Смотрите. <смех> пишешь, без видео. <смех> я могу бы реально <смех> показать Сейчас найду себе. Короче говоря, я не могу себя на его канале найти в подписках, в этот, под, под, канал, а каналы, вот, на канале. Oh <muchos> ладно, я на него подписан, поэтому я на его канал все вот сейчас знаю, я зашиваю, а это я хотел просто порекомендовать вам моего Дорога и прошу вас именно да, его тоже. У него было всем пропущено. Второй а -а -а, У меня есть второй канал. Да. Сейчас посмотрим. Называется... Сейчас. Сейчас, вот. И, блин, короче говоря, телефон мне мелкие не дают. А теперь я, ну, я вспомнил, как этот канал называется. Называется он Вот реакции. Я сейчас бабаный кебан. Вон там. Uh, да. я тушу сейчас. Так, это не я. Скорее всего, я себя не знаю. Вы сейчас видите, как он называется. Ну, можете попытаться найти. Так. Ну ладно, не могу себя найти. Я себя не нашел. У меня будешь калмабами, а я себя сейчас вот. я что сделаю сейчас. Ну, ребята, короче, Глория, все!